Привет, аудитория. Ну что, хочу разобрать очередной бой э, ивента 271 UFC. Бой тяжелого веса при Лима. Это Джаред Вандера против Андрея Орловского. Андрей Орловский 42 года ветеран UFC. Э, передался со всеми топами э, тяжелого веса. Бывший чемпион. Но и его э, молодые годы уже давно позади. Э, он уже подходит к завершению своей карьеры. Ну, что можно сказать про него? Э, это довольно-таки подвижный боец. Он не стоит на месте, не застаивается, постоянно двигается, раздергивает своего соперника. У него отличный бокс, хорошее кардио. Это было у него молодые годы, в принципе, это осталось и сейчас. Вот. Его соперник моложе его, 29 лет. Он... Ну, не хочу сказать, что он подвижный, он такой беловатый, тюленоватый, не знаю. Ну, может быть, это пока еще, может быть, что-то будет с него. Ну, как-то мне не особо нравится. Таких соперников, как Джаред вандра Орловский должен побеждать. Орловский должен побеждать. Я не хочу сказать, что у него какие-то, ну, рядовой боец. Не хочу сказать, что у него какие-то, ударки то, -то хорошая, или там динамиты в кулаках. Да, у него неплохой левый джеп, но он, он не особо им пользуется. Он застаивается на месте футворк у него не очень, что еще сказать? Ну, да, Лукики пробивает, ну, не знаю, по технике Орловский должен однозначно побеждать. Единственный минус Орловского в этом бою, что, да и вообще его на минус, что, как его называют, у него хрустальный подбородок. И хорошее попадание от Джареда Вандера, русский вполне вероятно может улететь на кайот. Но это менее вероятное развитие событий, потому что еще раз повторю, что он Орловского хороший бокс и хорошая работа ног. Поэтому Арловский, кстати, тоже может закончить бой. Но русский умный боец, ему уже 42 года, зачем ему рисковать? Каждый умный бой это может привести к поражению и его могут уволить. Потому что UFC улняет старых бойцов, они не платят им большие гонорары, не хочет платить. И все раскрученный бренд привлекут молодые, раскрутятся молодые. Поэтому зачем лучше платить молодым копейки, чем, ну, относительно копейки, чем ветеранам на большие гонорары? Поэтому Орловский это понимает, он не будет рисковать, и мы видим это по последнему, по крайнему, боям, что э, они заканчиваются решением судей, э, если он выигрывает, а по два крайних боя он выиграл, э, не рисковал, он перебывал своих оппонентов. Да, я думаю, Джаред Вандера не будет исключением, Орловский, его, в принципе, более вероятно, что он его перебьет, э, переиграет в стойке. Вот, поэтому мое решение такое, что э, Андрей Орловский победит. Это более рисковое решение. Потом будет более-менее рисковое. Короче, более рисковое решение, это то, что Андрей Орловский победит решением судей за коэффициена 2.35. А менее рисковое это, что просто бой закончится э, победой решением судей. Ну а так, э, имейте в виду, что это тяжелый вес. Э, тут любой удар может закончить бой. Но это мало вероятное развитие событий. Ну, а ваше мнение оставляйте в комментариях. Мне очень интересно по поводу этого боя послушать, что вы скажете. Ну, а так подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Все, давайте, до встречи.